Mm. Всем тихой ночи, время новостей мира SCP и всех подобных проектов, вернее, по большей части одной новости. Но прежде чем рассказать о ней, мне нужно сообщить вам, что я наконец сделал черные футболки с предупреждением о миметической угрозе, потому что многие люди говорили, что белые вещи пачкаются, а на черном грязи не видно. Так что вот черная версия так сказать, ночная тема. Ссылка в описании. А еще не так давно сайт SCP Backrooms и многие. Другие перестали быть доступны в России и Белоруссии, все началось с большого взлома сервиса викидот на котором все эти сайты основаны. Да, если кто не знал, сайт SCP не самостоятелен, он сделан как бы поверх похожий на Википедию штуки, которая в один прекрасный день перестала работать, а вместе с ней перестали работать и все сайты на не основаны. И почти неделю не было понятно, восстановятся они вообще или нет, так как хакеры серьезно повредили. Все базы данных, которые пришлось Восстанавливать из резервных копий И перезапускать все с чистого листа Почти неделю люди гадали Утеряны ли SCP, Backrooms И другие сайты навсегда Или ущерб причиненный хакерами Не так велик, но что же это были За хакеры, конечно же это были Русские хакеры, да администрация Викидота сразу обвинила В случившемся страшных русских Хакеров, и после восстановления Своих баз данных, вновь Открывшиеся викидотные сайты Оказались недоступны посетителям из России. Но странно думать, что такая вот блокировка может остановить хоть кого-то, кто хотя бы прочел книгу Windows для чайников. Так что дело явно приобрело политическую окраску. Ведь попутно админы Викидота заявили, что блокировка обусловлена тем, что российское правительство не слишком дружелюбно ведет себя по отношению к интернету, молчаливо одобряя подобные атаки. В общем, огораживают нам сеть не только изнутри, но и снаружи окружили нашего интернет-брата с двух сторон. Вскоре, правда, возник вопрос, а был ли мальчик, в смысле хакер. Внезапно объявился некий пользователь под ником Револьт, который, по его словам, был специалистом по информационной безопасности, и рассказал, что когда он увидел, что Викидот снова не работает, он решил воспользоваться этой возможностью, и как-то залез в систему, что и было расценено администрацией Викидота, как деятельность русских хакеров. Объяснение, конечно, сомнительное, ведь получается, что в принципе это сайт он взломал. Вот только сломался он до него. Но главное, что Револьт действовал не из России, а только пользовался прокси-сервером с российским адресом из другой страны. Короче, версия Револьта заключается в том, что админы Викидота сами поломали свой сайт. А чтобы не сталкиваться с гневом представителей сотен сообществ, которые пользуются их сервисом, объявили виноватыми хакеров. И такое, кстати, уже было. Люди работающие в Викидоте уже один раз пытались впихивать свои косяки на мифических хакеров. Так что им не особенно-то и верят. Но стоит ли верить Револьту? Ведь незадолго до того, как Викидот перестал работать, была взломана русская версия сайта. Тогда хакер смог получить доступ к странице администратора сайта и удалил всех других админов и модераторов, став ненадолго единоличным владельцем ресурса. Ничего особенного он сделать не успел, так как его проделки удалось откатить. Однако сам факт такой был. И и хакер какой-то тоже был. В общем, дело совсем мутное. Администрация английского SCP выступила против такой блокировки. Но на момент выхода видео она все еще действует. И посетить сайты, созданные на Викидоте, без каких-то хитростей невозможно. Хотя кто сейчас такие хитрости не знает, такие вещи, как VPN, Tor, прокси-сервера и все прочее, используются уже, наверное, всеми, а не только какими-то хакерами. Так что какого-то смысла в этой блокировке, кроме политического, как-то и не... Но что же делать российскому филиалу фонда? Пока что была создана аварийная версия сайта, на котором можно читать объекты, но вот какие-то другие функции на нем не работают. Нельзя посетить форум, создавать страницы, оценивать их, что, впрочем, наверное, не так важно для обычного посетителя, ведь читать статьи-то уже можно. Но полноценной жизни SCP как сообщество на русскоязычном сайте сейчас нет. Но что же делать в этой ситуации? Конечно же, есть вариант ждать, когда все раз. Решится само по себе и Викидоту берет блокировку, но он выглядит как-то совсем уныло, потому было выбрано другое решение создание своего собственного сайта. Вообще вопрос перехода с Викидота на что-то еще обсуждался достаточно давно, потому что сервис этот часто ломают, да и нередко он ломается сам по себе. В нем полно разных необъяснимых багов, например, многие люди просто не могут завести там аккаунт, потому что на имейл не отправляется проверочный код, да и возможности Викидоту явно не хватает. Из-за чего, например, до сих пор не получается создать полнофункциональное мобильное приложение по SCP. Одно время английский филиал хотел создать полностью собственный сайт с кучей крутых плюшек. Но одно дело обсуждать, как бы классно было бы сделать свой сайт, а другое реально его сделать. Так что эту идею быстро забыли. Ru-филиал продвинулся дальше, и вроде бы даже где-то в 2020 году разработка сайта началась. Но довольно долго об этом ничего не было слышно. Сейчас вот появился отличный повод ее возобновить. Для этого RU филиал открыл свой бусти, где собирает средства на такую разработку. Ссылку на него оставлю в описании. Кстати, там есть и мой бусти, где можно подписаться. Для начала будет воссоздан весь функционал оригинального сайта, а потом возможно добавит какие-то еще плюшки. Кстати, пожелания разработчикам вы можете высказать там же, прямо на бусте. И возможно в будущем на сайте SCP появится именно то, что вы бы хотели там увидеть. В общем, сообщество фонда Несмотря на происходящее вокруг, что-то да делает. А вот что будет делать русскоязычный Бэкрумс, пока непонятно. Возможно присоединиться к новому сайту SCP. Насколько я понял, администрация фонда в целом не против такого развития событий, а может будет делать что-то еще. Сообщество за кулиси пока просто ждет, что будет дальше. В конце концов, Бэкрумс можно читать на сайте, основанном на движке Fandom.com, который от Викидота никак не зависит, так что у них проблем поменьше. Хотя контента на фэндоме по Бэкрумсу очень мало. А вот английские SCP, похоже, не так дружат с английским Бэкрумсом. Ведь недавно на страницах англофонда появилась статья, заглавленная как Базрумс, то есть ванные комнаты. Довольно забавный стёпт от концепции задних комнат. Если путник будет слишком много взаимодействовать с водой, он попадет в мир, состоящий из ванных комнат и унитазов. В нем встречаются ужасные аномалии, а также может попадаться пугающая сущность – рогатый и и ужас. Некоторые говорят, что это просто козел, но это не просто козел. В общем, довольно внушительных размеров страница, наполненная в прямом смысле туалетным юмором, высмеивающим все основные концепции Бекрумса. Ладно, а что, собственно, происходит в сообществе SCP, кроме скандалов, интриг и расследований? Ну, например, произошел довольно большой конкурс рассказов, главной темой в котором были внутренние департаменты фонда SCP. Как же фонд нанимает новых сотрудников? что происходит, когда в зоне содержания начинается пожар? Что делать, если какой-то из агентов хочет отправиться на пенсию? Уж если вселенная SCP потеряла в загадочности, то теперь пришло время описать каждую деталь этого мира. Прошло это мероприятие довольно успешно. На него было представлено 165 работ от 20 команд писателей. Да, конкурс проходил не между рассказами отдельных писателей. Авторы SCP создали целые ветки канона, работая сообща. Так что получилось не куча разрозненных рассказов а весомое расширение канона фонда что вполне стоит отдельного видео в будущем рассказов и истории на сайте становится так много что разобраться в них становится практически невозможно но недавно на основном сайте появилась страница с рекомендациями обновляемая раз в месяц где самые интересные рассказы последнего времени сгруппированы по жанрам в общем контент сообщества SCP поставляет стабильно так что и видео на этом канале будут выходить а вот русскоязычный филиал действительно переживает сложные времена что наверное не новость но как говорится трудные времена порождают сильных людей так что надеюсь сайт который они в итоге сделают поднимет наши SCP на новый уровень всем пока